Здравствуйте, уважаемые любители лёдных видов спорта! Я Игорь Волков, и рад приветствовать вас на канале Мечта Летать, где сбываются самые смелые мечты о небе. И сегодня, друзья, у нас сюрприз, причём я очень радуюсь, снимаю этот ролик. Я хочу поздравить с днем рождения одного человека. Ну, Если у вас сегодня день рождения, я вас тоже поздравляю, конечно. Итак, сюрприз. Олег, у вас с днем рождения. Вы сейчас догадаетесь, какой Олег. Такой Олег, у которого есть замечательная жена Катя, которая придумала этот сюрприз. Это не я. Она мне написала и сказала, что мой муж умеет летать на планере. Летал в Соединенных Штатах Америки на планере. Мы переехали в Швейцарию, сейчас он не летает, но за поем смотрит канал «Мечта летать». И было бы очень приятно, если бы он смог с вами полетать. И она попросила как-нибудь организовать полет. Подарить на день рождения полет со мной на планере. Мне это достаточно сложно организовать. Но я согласился, то есть настолько мне была приятна мотивация этой девушке, то есть настолько она была какая-то такая искренняя от души, вот человек э, разделяет увлечение своего любимого человека и не знаю, меня тронуло. Я решил, почему бы и нет. А решив, почему бы и нет, я решил, что если уж Поздравлять с днем рождения, это, наверное, самого красивого места Экранса. Я скажу, друзья, что вы приложили достаточно много усилий с Романом, чтобы добраться сюда. Это самая высокая точка ближних к нам, вот этих вот высок... северных, южных Альп. Высота этой вершины, ну, что-то около 4 километров. Вот сейчас 4, 133. И кислород, конечно, надо было, но мы его сегодня забыли. Сейчас я снижусь. Я только на секундочку, чтобы вам показать эту красоту И с этой высоты поздравить с днем рождения Олега Если вам так повезло и ваше день рождения совпадает с моментом выхода этого ролика То, друзья, ну, у нас сколько 59 тысяч подписчиков Значит, по теории вероятности у кого-то точно день рождения С днем рождения! Это вообще классная, мне кажется, хорошая традиция во-первых, поздравлять с днем рождения с неба. Во-вторых, мне кажется, дарить любимому человеку кусочек мечты. Вот это, это красиво, это трогательно. И я же с удовольствием разделяю такой подарок. И постараюсь приложить все усилия, чтобы не только вот сейчас этот ролик был подарком. Это в данном случае уже от меня потому что мне удалось вылететь, слетать, знаю, создать, наверное, человеку хорошее настроение на день. И день рождения это же прекрасно, это появление э, в мире. Я свой день рождения безумно обожаю, потому что э, все время раньше отмечал его в гараже, собиралась куча друзей, было безумно весело, можно было всех увидеть, э, куча улыбок, это еще кайф. И, э, Самое тяжелое для рождения это, наверное, подарок придумать какой-нибудь для любимого человека. Я лично ломаю всю голову и могу сказать, что, наверное, лучшее, что я придумал, это я подарил своей жене Наталье космический цветок. То есть я побежал в наш любимый магазин автозапчастей, покупал всяких ништяков. И сварил такой красивый-красивый цветок сварочным аппаратом, покрасил его красиво. Он до сих пор у нас, мы смотрим на него и улыбаемся, вспоминаем день рождения. И это очень-очень-очень приятно. Вообще мне стыдно, что я э, как раз вот не такой, я очень плохо даю подарки, очень плохо их придумываю и рад, что у кого-то это получается намного лучше. Э, мы сейчас находимся в заповеднике Кранс. Но я соблюдаю тысячу метров над рельефом. Ну тут кусочек капельку может нет, но неважно. Тут такой повод у нас все-таки серьезный. И сейчас я пролечу вдоль системы э, вот этого паркура рояля. Что, что такое паркур рояль? Вот сейчас крыло показывает на цепочку скал, по которому, в принципе, можем, по которому мы сюда прилетели и по которым мы можем двигаться дальше, потому что нам надо отсюда улетать. И уже шестой час, поздно. Нужно обязательно как-то еще домой вернуться. вывернуться. Еще разочек вид на ледник. Обожаю я это место, конечно. Сюда можно прийти пешком на эту вершину. Ну, не на вершину, вот здесь тропинка. Она сейчас порушится. Порушилась вообще экстремальная такая штуковина. Трещины, все-то падает. Но вот периодически прокладывают тропинку. И по этой тропиночке люди поднимаются на этот ледник. Я, конечно, преклоняюсь перед вот, э, силой, волей и мужеством, потому что мы-то, видите, как чё, чпунь напланили, и вот на этой штуке летим над всеми этими скалами. они же ногами там рубят ступенью не шагу назад и так далее и тому подобное. То есть скалолазы, альпинисты. Преклоняюсь, что вы забираетесь в такие красоты. И, наверное, это совсем другое, стоять на такой вершине. И смотреть вниз, но я отвлекся, я отвлекся, я дни рождения. Олег, значит, я надеюсь, что вы приедете ко мне в гости, естественно, вместе с женой, потому что такое пропустить она тоже не может. И я постараюсь, ну как постараюсь, я слетаю с вами, не обещаю ледник такой же, потому что вы знаете, что все-таки погода это такая погода. Но я постараюсь выложиться по максимуму и сделать вам красивый полет Набирайте, пишите, мы подберем хороший красивый день Обязательно полетаем вместе Может быть полетаем вместе над вот такими скалами Может быть полетаем вместе над более равнинной частью Может подлетаем над озерами какими-нибудь У нас же много мест красивых в Альпах И пощупаем облака руками И все как мы любим И все с нашим задорным риком и гей, потому что... Ну, а как, как может быть иначе? Потому что позитив, наверное, самое ценное, что есть сейчас, наверное, у этого канала, потому что показывать красивые виды, давать улыбку людям в трудное время, просто радоваться жизни. Вы можете видеть, что где-то э, на каком-то кусочке планеты, в каком-то кусочке пространства э, летает улыбка. Моя улыбка вам, э, а вы улыбаетесь в ответ. В этом случае в мире будет чуть больше добра Чуть больше радости, чуть меньше горя. Это же прекрасно. Так что <смех> этот ролик не получается длинный. Хотя сейчас я пролечу, мы как раз до облаков доберемся, будет еще очень красивый вид. Я обожаю свою работу, нести, наверное, какую-то радость людям, показывать красивые места. Потому что их радость, их улыбки, они... Окутывают меня, освещают, на путь вперед, дорогу. Я ни за что не променяю это ни на какие деньги. И, кстати, о подарках. В свое время а, моя вторая жена поставила мне ультиматум, который звучал так, или я, или полеты. То есть ей не нравилось, что я летаю, ей не нравилось, что я пропадаю в этих полях, что я бегаю в шортах, Майки грязный, пыльный, зарабатываю какие-то жалкие тысячи евро в месяц. Когда она зарабатывала там миллионы. И она говорит, а зачем ты этим всем занимаешься? Иди-ка ты ко мне работать коммерческим директором. А я тебе буду 30 тысяч в месяц платить. А я ей говорю, а зачем? Ну а что я с этими деньгами сделаю? Она говорит, ну как, купишь мне брюлик на день рождения. Я говорю, зачем? Ведь ты можешь этих бриллиантов купить любых сколько хочешь. У тебя достаточно для этого денег. Зачем ты хочешь делать несчастным и дать вот это вот, ну, вот рабство какое-то финансовое и вообще эту гонку какую-то. Зачем? И она сказала, потому что ты мой. Это должен быть мой. Я хочу, чтобы ты делал то, что я хочу. Ты мой. Или ты не мой. Вот ты решай, если ты меня любишь, то ты мой и будешь делать то, что я хочу. И, знаете, друзья.. Ведь была настоящая любовь, мы встретились как две кометы, вот так летели, раз, пролетели какое-то время вместе, а потом разлетелись настолько, что дальше не смогли понять друг друга, то есть вот такие слова, они, было очень больно, и было мужество у меня сказать нет, потому что иначе бы я предал свою мечту, свою мечту летать. Я счастлив, что есть пары, которые поднимают друг друга с полуслова. Я таких знаю, у меня только что были в гостях замечательные мои друзья Петя и Маша. Петя летает на дельтоплане, Маша тоже летала, но сейчас она больше сопровождает Петю, заботит его на старт, подбирает его на дельтоплане. Ну, чудесные. Я знаю пары, которые летают вместе на парапланах, ну, собственно, мы так с женой познакомились, она со мной, у меня училась летать на параплане, проходила курс. Мы потом летала на планере, мы вместе уже 11 лет. Это некий для меня это рекорд, потому что штат, я вообще-то как раз, хватит, как шутят. Был такой замечательный фильм «Завтрак спидом на там по этому поводу есть шутка, я не буду видео вставлять. Ну, в общем, я заболтался, и просто хорошее настроение. То есть мне вот это вот желание человека подарить радость, сделать вот этот искренний подарок, оно настолько меня настроило на позитивный лад, что вы получили такой позитивный ролик. С кучей дополнительного, непонятно зачем, сопутствующих истории, но и неважно. Интересно что вам, наверное, мое отношение. А, кстати, если брать шутки, то вот эти ультиматумы или я, или... Там, зашел про этот разговор, самый яркий ультиматум, знаете, какой у меня был? Шорты. Девушка, с которой я тогда встречался, она говорит, слушай, ты такой, ты там нравишься, хороший такой. Надо нам наши отношения уже на более серьезный лад переносить. Ну, я говорю, да, да, все хорошо. Ну, ты знаешь, вот одно меня не устраивает. Я говорю, что такое? Секс? Нет, нет, нет, все хорошо. Шорты. К шорты? Ну, ты же к шорты ходишь. Ты э, раздолбай. То есть, посмотри, все нормальные, серьезные мужчины ходят в штанах. Шорты ходят, одни там, раздолбай, фрики. Ну, или кто там еще. Будь добр, или я, или шорты. Смотрите, вот это вот реально. Это реально прозвучало. Но вы напишите в комментарии, как вы думаете, что я ответил. Так. И что бы ответили вы, например. Это... Очень подло э, знакомиться с человеком и потом брать и переделывать его. То есть вы же видите человека, вы видите, какой он. Вы, вас все устраивает. А потом вдруг оказывается, что ажорты это плохо, а там полеты это плохо, а там, не знаю, что-то еще плохо. Я не буду спорить, это длинная тема, это можно спорить долго. Но я счастлив, что у меня сейчас э, взаимопонимание, что... Да, и какие-то компромиссы, естественно, всегда совместная жизнь, это компромиссы, потому что есть второй человек, у которого есть свои тоже интересы, но ультиматум и вот эти вот, <laughs> ужасно. Поэтому я, друзья, вот еще раз искренне рад за прекрасную пару. Я очень надеюсь, что я с ними познакомлюсь, с Олегом и Катей. То есть, пока мы знакомы, только вот по переписке. Они приедут ко мне в гости. Мы как отметим день рождения, как крикнем... Эй, эй эй эй эй Сейчас петлю сделаю напоследочек. И тогда уже все. Я получил его роботический рейтинг, имею право петлю крутить. Обожаю такие полеты. Вау! До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта! До новых позитивных роликов.